Всем привет! В этом видео разберем топ-5 арендных стратегий, которые ты можешь начать уже в этом году. Если ты думал, что для того, чтобы создать пассивный доход, нужен действительно большой капитал, то в этом видео мы развенчаем этот миф. И поэтому прямо сейчас ставь лайк авансом, подписывайся на канал, нажимай колокольчик, а также в комментариях напиши, какую стратегию нам подробно разобрать следующих видео, сейчас дам краткий обзор, расскажу как это работает, как работают арендные стратегии в принципе, также дам ссылки на материалы, которые ты можешь посмотреть сразу после этого видео, но давай договоримся, с тебя комментарии на тему, какую стратегию выпустить первый и какая стратегия наберет больше всего лайков, больше всего комментариев, именно тот видос мы запилим в первую очередь. Итак, мы сегодня обсудим ровно 5 стратегий, которые ты можешь начать реализовывать даже с небольшим капиталом. Первая – это сдача в аренду мини-офисов. Второе это доходные квартиры. Третье это доходные гаражи. Четвертая – доходные дома. И пятое – внимание, это мои любимые доходные сайты. Первая стратегия – это сдача в аренду мини-офисов. Я ее использовал сам, мы ее делали в регионе. И она отлично подходит, если ты только начинаешь свой путь в инвестировании. У нас будет сегодня несколько таких стратегий, поэтому смотри это видео внимательно. И я поделюсь теми фишками, которые сработали, и ты сможешь применить их у себя и не наступить на грабли, как это делали мы раньше. Сдача в аренду мини офисов. А забегая вперед, скажу, что мы на ней сделали 105% годовых и при этом мы этот офис даже не покупали, то есть у нас было рядом помещение, которое очень долгое время не сдавалось, и мы договорились с владельцем этого помещения, что мы возьмем его в субаренду, то есть мы не будем его покупать, привезем туда свою мебель и попробуем это сдать на Авито. Ты представляешь, есть люди, которые реально не используют Авито для того, чтобы найти себе арендаторов, при этом таких очень много в доходных гаражах, поэтому если ты только начинаешь, обрати внимание на эту стратегию в том числе. Но наше удивление было настолько сильным, то что есть люди, которые не знают, что можно сдавать коммерческую недвижимость используя авито, точнее, они не хотят платить небольшую сумму денег для того, чтобы найти арендаторов, просто пытаются вешать какие-то таблички на подъездах, еще что-то, но это, к сожалению, работает не очень хорошо. Прямо сейчас на экране покажется табличка. Если тебе эта стратегия будет интересна, я подробно ее разберу, расскажу особенности. Мы сняли за 5000 рублей, сдали за 5 900 и в целом получили 105% годовых. То есть, да, это немного, но самое прикольное в этих стратегиях то, что на больших объектах это работает точно так же. Ты берешь помещение, может быть, надо что-то распилить, может быть, чаще всего нужно сделать небольшой косметический ремонт, чаще всего можно привести мебель. Которую даже не надо покупать. Если тебе эта тема тоже интересна, как получить бесплатную мебель конкретно для коммерческих стратегий, тоже пиши. Это обязательно разберу в рамках этой стратегии. Вообще, любая арендная стратегия: у нас есть отдельное видео на тему, как креативить идеи с пассивным доходом. Так вот, это как раз про арендные стратегии. Для того, чтобы тебе научиться это делать легко, тебе нужно пройти всего 4 шага. Первое это какой актив ты будешь сдавать в аренду. То есть, что. За что люди будут готовы платить абонентскую плату? Это может быть квартира, автомобиль, дом, сайт, спецтехника, офис или целый торговый центр. Может быть это будет производство и так далее. Второе, на втором этапе тебе нужно определиться с источником финансирования. Большинство людей думают, что для того, чтобы получить актив, нужно его обязательно купить. И это далеко не так ты можешь взять его в аренду, то есть не платить вот это тело кредита, а просто платить некую абонентскую плату. А Второе, можно да, использовать кредитное плечо и использовать заемные средства, чаще всего это работает в недвижимости, это работает в спецтехнике, это называется лизингом, это работает в доходных автомобилях такси, это называется автокредит. То есть практически в каждой стратегии существует возможность получить Деньги от банка под залог этого актива. Еще один способ это инвестор еще один способ это рассрочка. То есть существует много способов, как получить актив собственнику. Третье это запуск актива. То, что ты, тебе нужно сделать некое оборудование. На третьем этапе ты готовишь актив таким образом, чтобы он стал привлекателен для инвестора. Ты делаешь для арендатора, ты делаешь улучшение и потом, собственно, его сдаешь. И на четвертом этапе ты управляешь и получаешь доход. Соответственно, доход от аренды, от доп. услуг и используешь различные штурмовые конструкции. Вторая стратегия, которую я хочу сегодня разобрать, это доходная квартира. Принцип Точно такой же. В интернете очень много роликов и у нас среди наших студентов тоже много кейсов, когда люди берут доходную квартиру в ипотеку, причем часто с минимальным первоначальным взносом, делают ремонт, иногда делают распил на студии, иногда используют штурмовую конструкцию по суточной аренды, но суть очень простая. Он берет объект в ипотеку и добивается при помощи наших штурмовых конструкций добивается Такого результата, чтобы платеж от арендаторов перекрывал ипотеку, постепенно выплачивал объект, становился все больше его и чуть-чуть зарабатывал при этом. Эта стратегия работает в разных вариантах, работает в Питере работает в подмосковье, работает в Москве, но каждый раз нужно учитывать детали и нюансы. Если эта тема будет актуальна, также пишите в комментариях, подробно разложу эту историю. Третья стратегия ⁇ это доходный гараж. В нашем кейсе, в этой таблице, это 275% годовых. Это кейс одного из инвесторов, резидентов территории инвестирования, который решил потестировать стратегию доходных гаражей в Москве. Он купил гараж за 100 тысяч рублей, причем он купил его в потреб кредит, заплатил долги в ГСК и сдал его за 5 тысяч рублей. Это цены московские и подмосковья, то есть понятно, что в регионе цифры будут чуть-чуть отличаться, но как я уже показывал на примере субаренной стратегии с офисом, ты можешь просто брать чуть большее помещение, то есть и это тоже будет работать. Следующая стратегия в недвижимости – это доходный дом. У нее есть огромное преимущество. Первое, ты можешь сразу закрыть с одной сделки большой денежный поток. И часто многие люди могут просто выйти из крысиных бегов, уволиться с работы и заниматься только этим. Второе, при помощи доходного дома можно решить свой жилищный вопрос. У нас есть кейсы, где студенты реализовали доходный дом, выделили в нем квартиру и еще сделали денежный поток 100 тысяч рублей в месяц. На картинке, которую сейчас видишь на экране, пример студии моего доходного дома, там 25 студий, доходность этого проекта составила 77% годовых. Очень подробно этот кейс я разбирал на марафоне, поэтому, если тебе также актуальна тема, Решение жилищного вопроса, закрытие большого денежного потока с одной сделки еще много других плюшек. Приходи на марафон, я бесплатно расскажу тебе эту стратегию и ты сможешь как минимум понять для себя, подходит она тебе или не подходит и уже потом расскажу, где можно дальше получить большую информацию. Потому что у нас есть отдельное сообщество людей, которые реализовали проекты доходных домов и которые сейчас, ну, собственно говоря, получили очень похожие результаты. На мой взгляд, арендные стратегии – это Идеальная тема для старта, потому что тебе не нужен значительный капитал для того, чтобы получать большой денежный поток. То есть, относительно тех денег, которые ты инвестируешь, ты уже получаешь большой денежный поток, и при этом ты фактически за счет своего актива защищен от потери капитала. В большинстве стратегий можно достаточно быстро выйти из сделки, и это огромный плюс. При этом арендные стратегии, они дают пассивный доход. И также ты можешь использовать кредитное плечо или аренду для того, чтобы просто взять какой-то актив, который не нужен человеку, и начать сдавать его тому, кому он нужен, просто получая себе значительную разницу. В чем минусы? Давай так. Потому что арендные стратегии они хороши. Но всегда, когда ты общаешься с инвесторами, они задают один тоже вопрос: слушай, а ты мог бы сделать это за меня? Мог бы ты сделать мне доходный дом под ключ и желательно бесплатно. Да? А мог бы ты мне: э, давай я тебе дам 10 миллионов, а ты мне сделаешь. Э, тысячу доходных гаражей, я вот готов, мне эта тема нравится. И ты такой, ну ты знаешь, это примерно у тебя займет там 10 лет для того, чтобы просто найти такое количество гаражей. Соответственно, есть несколько минусов. Первое, то, что нужно выделить время для запуска, то есть тебе понадобится время для того, чтобы разобраться в стратегии, поднять свою пятую точку, поехать на место и посмотреть, ну, все рассчитать и реализовать. Второе, это нужно чуть-чуть хотя бы разбираться в деталях, то есть тебе нужно пройти обучение у тех людей, которые уже это реализовали, как минимум, ты сможешь сэкономить большое количество денег, просто не совершая те ошибки, которые совершали другие. Третье, часто нужно формировать инвестиционную команду, то есть нужно найти брокера, который поможет с одобрением, нужно найти риэлтора, который подберет объект недвижимости, нужно, если ты не живешь не в Москве, как и, ты, как и я, собственно говоря, тебе возможно понадобится управляющий, который будет заниматься управлением твоим активом. И когда ты сформируешь эту команду, эти стратегии начнут реализовываться по щелчку пальцев. Есть еще одна стратегия, моя любимая, которую можно реализовать дистанционно – это доходные сайты. Я уже говорил в других видео, что доходные сайты это такой же ликвидный актив, который можно покупать который можно продавать, из которого можно получать пассивный доход, при этом он не требует значительных инвестиций для того, чтобы его запустить. Часто ты можешь просто купить сайт, начать сразу получать с него доход, буквально в течение там суток запустить и подключить его к своему аккаунту, получать выплаты на карту, никуда не ездить, не решать проблемы с арендаторами, никого не заселять, если ты решишь его продать, у нас также на канале были недавно видео где мы разбирали, как зарабатывается именно на сделках. Итак, мы разобрали 5 стратегий, разобрали плюсы, разобрали минусы. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какую стратегию разобрать более подробно в следующих видео. Не забудь поставить лайк, если ты этого еще не сделал. Обязательно подписывайся и увидимся в новых уроках.